Мукор часто развивается на пищевых продуктах растительного происхождения, например на хлебе, и образует белый пушистый налет, частично погруженный в субстрат, а частично простирающийся по поверхности. Гифы мукора имеют вертикальный рост. На концах гифов образуются спарангии черного цвета. Мешочки со спорами. Созревая, они лопаются и споры высыпаются, прорастая на благоприятных условиях.